О Всем здравствуйте С вами расхититель помойки И у меня для вас офигенные новости Как и для меня В общем я снял топовый гараж В нем почти 50 квадратов Именно в Краснодаре Мне очень не хватало этого помещения Потому что где мне еще творить И складывать находки с помойки в этом видео я его покажу. И покажу, как я его обустроил за кратчайший период времени. С вас обязательно лайк на это видео. Ну и обязательно подпишитесь на мой канал. Потому что такой контент вы нигде не увидите. А только у меня, ребятки. Итак, приступим к обзору гаража. Снимаю все нафиг одним дублем. Мне вообще впадло монтировать, потому что... улить. Вот, зацените. При входе в гараж... На полу лежит плитка. И у меня есть своя кормилица. Вот, кстати, что у меня тут по находкам. Бутылки от пива, но это, кстати, не я пил. Тут сам тухлая с помойки уже там это. Ну, всякое барахло. Вот это после уборки там вот, сухарики ели. Всякие чипсички. Вот камера дырявая. Но суть не в этом. Суть в том, что этот гараж просто изумительный. Снял я его за 10 тысяч рублей в месяц. Здесь есть круглосуточный доступ круглосуточный свет и делай вообще что хочешь, как дом шуметь можно, там, музыку на всю врубать, в общем пушечка Итак, при входе в гараж вот здесь есть яма там комната небольшая, там все захламлено всякие коробки пустые, я там беру вообще топовая яма, там буду хранить что-нибудь, запасы, скормили всякую тему, здесь у нас ну да, вот здесь я купил стеллажи, купил в Леруа Мерлен. 26 тысяч рублей я потратил на вот эти стеллажи. Это новые абсолютно, их здесь 5 штук. Вот здесь в сумках уже хранятся свежие находки с помойки. А вот еще новая партия находок подъехала. Зацените транспорт топовый, по помойкам ходить. Вот этот я теперь тоже буду использовать для перевозки крупногабаритных находок и всяких шмоток. Вот здесь свежие находки, шторы, там обулебявлить. Вот какой-то. Ну, короче, биба полная. Ну, это все купят на барахолке по 50 рублей. Так, дальше тут шкаф притащил с помойки. всякие хламовник скидывать. Дальше. Здесь мы не только находки на этом стеллаже будем складывать. но и, собственно, свои разные вещи. Вот тут павук где-то живет. Видите, паутину пустил. Вот этот стол. Это просто мощнейшее произведение искусства. Его изначально... Ой. Его изначально тут не было, посмотрите, вот как выглядел гараж, вот фотки, он был абсолютно пустой, но буквально за три дня мы построили вот этот стол, там столы, и все, короче, свет, все сделали, в общем, этот стол я сделал буквально за один день, за 12 часов, Дима мне там помогал, помогал там везде, там доски подавал там, но разработка моя... Такие столы вообще это на заказ можно делать. Я могу вообще... На, на этих столах деньги такие зарабатывать. Космические. Потому что, ребят, ну такой стол на заказ это сделать. Я бы тысяч, наверное, двадцать будет, тридцать за этот стол бы брал. Без учета материалов. Стол очень крепкий. Вот, на него можно... Блядь. На него можно спокойно залазить. Вот. Можно прыгать. Он выдержит любой вес. И это все я делал. Шурупчики, болтички, в общем доски. Пришлось в Леруа Мерлен покупать. Всего всяких материалов я купил на 10 тысяч рублей. Ой, на, не, на 15 тысяч рублей. Всего накупил досок, там шурупчиков, болтичков. Тут у нас небольшая порция инструмента электрического. Вот это дрель с помоечки. Вот этот лобзик с помоечки. Перфоратор мой не с помоечки Болгарка моя покупал не с помоечки Тут вообще почти все с помоечки А еще мы купили вот такой вот сварочный топовый аппарат Который мы будем использовать для постройки Различного самодельного транспорта Ну что-то наподобие такого велика Только там 4-5 колесного там 6 колечного на гусеницах Для того чтобы ездить по помойкам Чтобы огромный был багажник Как у фуры Так, Далее в общем, это зона, зона ремонта, зона там что-то чинить, крутить, вертеть, здесь склад под находки, здесь место под сортировку находок, грушу приволок, которую нужно будет повесить, потому что я вообще очень мощный, я на самом деле боец, вот, кто не видел мой бой на Эпик Файтинге, я вот ссылку прикреплю, я дрался по правилам ММА, как настоящий этот Конор Макгрегор в ринге дрался, я Слушай, моей команды внимательно бойцы, Вот с команды стоп не работает. Пожали руки. По углам. Ну что, друзья, ваши аплодисменты! И мы начинаем эту эпичную битву! Так что я боец, и мне надо отбивать. Кулаки набивать, а то я там на этом бое себе мизинец сломал. Ну ладно, я, короче, грушу повешу, буду набивать все кулаки для того, чтобы отбиваться от конкурентов на помойках. Также у Димы дома забрал этот диван, потому что он все равно оттуда съезжает. Диванчик у нас вот здесь есть. В общем, гараж полиделен на две зоны. Вот эта зона, склад, ремонт, шурупчики, болтички крутить, вертеть. Дальше, видите, тут шторки есть. Их можно задвинуть и разделить этот гараж на две части. А вот эта часть, это уже челзона. И зацените, что у меня имеется. Вот такой вот пультик, смотрите. А вот это уже, ребятки, как в настоящих клубах. Это у меня для стримов установка. Светомузыка здесь работает. Смотрите, она под звуки реагирует. Вот, смотрите. Бью по столу видите срабатывает на звук да это света музыка я покупал для стримов здесь у нас тумбочка тут кстати еще одна дверь есть но она нахер заварена там окно даже есть так вот вот ты машина вот она вот смотрите вот. Ай, блять! А! обжегся сука так, вот здесь на полочке установил этот компьютер под стримы. Да, в этом гараже будут проходить прямые эфиры. Вот коврик постелил, диван, вот сюда будем его ставить, сидеть, веселиться, там задания всякие выполнять. Ну, вы же знаете, да, что я тоже стример, как бы так, на минималках, поэтому залетайте на мои стримы обязательно, не пропускайте, там очень весело. Вот, включаем, короче, свет, здесь есть еще свет, он как бы не обычный свет, он как бы еще и светит, понимаете? Ну, то есть, его можно регулировать. Если я буду за пускать стрим, то лампы делаешь вот так и они будут светить вот прям в лицо, то есть видите меня видно отлично, ну если дыма не было, ну вот. Втор... вторая лампа тоже также регулируется вот так вам и все, и все светит мне в лицо. И как бы это, считай, студийный свет за, за копейки. Тут два в одном. Когда нет стрима, светит на стол, а когда есть в лицо. Компьюдиактер, вот у меня микрофон, блюете, старый, очень добрый, клавиатура с помоечки, мышка с помоечки. Колоночки, это я там у кого-то спиздил, не помню Вот, компьютер, в принципе, такой, ну, средний по характеристикам Ничего сверхъестественного Интернет у нас тут через модем Вот недавно вот такую бебру нашел на помоечке Планирую тут рот ей просверлить ну неважно зачем как бы ну вот волосы у нее как настоящие прикольная тема это наверное в парикмахерских на них там эти причесочки всякие тренировали причесочки вот вот как бы вот и колонка чбель фонарики ну вот видите стеллажики сделал это вот зона моя тут все мое барахло подсветочка стул. тут будут что-то крутить вертеть. а еще мне подписчик подарил вот такой вот вот такой вот трон на колесиках вот. Ну, прям царский реально для меня. Просто ништяк. Вот. Корзинку, кстати, недавно нашел новую для белья. Ну, собственно, она будет у меня не для белья, потому что я такие корзинки использую как багажник у себя на лайбе. Вот. Видите у меня? Тут две корзины установлены. но Они уже все вот поломались. Пора обновиться. Тут у меня, кстати, на лайбе музыка установлена. Это мой велосипед. Вот по помойкам я на нем езжу. Вообще вообще элитные ребятки, электронный колхозник называется, электрический, аккумулятор на 20 мАч, заднее мотор-колесо, по документам 249 Вт вроде, а по факту 300 с чем-то там, багажник, вот тут вот, кастомный багажник наварен, все тут улучшена грузоподъемность, то есть лайба вообще топовая, всем такую советую. Ну и собственно спереди у меня огромный багажник за счет такой корзины от белья, правда ее надолго не хватает, она трескается. Я, наверное, вторую такую же где-то, может, найду или куплю все-таки. Тут она халява досталась. Я вот так вот ее ставлю и у меня будет еще это, больше места. Ну, короче, лайба для помоечки огонь. Этот гараж мы обустроили с Димой примерно за три дня. Все по бырику. Сделали. Так, здесь у меня стеллажик тоже. Вот полки. Это вот эта полка с помойки найдена. Вот эти доски все. С помойки, уголки пришлось только купить, а досочки вот эти топовые, с помойочки пригодились. Вот видите, я же боксер, боец, говорю вам, у меня боксерские перчаточки, вот здесь два комплекта, ну, чтобы споринговаться. Это я на стриме буду драться, вот, что еще сказать, ну, все ништяк, ребят. Гараж топовый. Этот, кстати, стол мне подогнал хозяин гаража для компьютер. Вообще, стол классный. Правда, он немножко не вписывается, но, в принципе, пофиг, пойдет. Абур и Дальше. Еще забыл сказать. По электрике. Мы вот здесь установили, вот здесь, видите, 4 розетки. Тут 4 розетки. Пустили отдельную линию проводов толстых с сечением 2,5 мм. И эти провода черные нам достались в помойке. Представляете, какая -то... Потому что в видосе я даже их показывал в каком-то, наверное, позапрошлом. Да, вроде в позапрошлом видосе находил моток черных кабелей топовых. Вот сюда заюзали, они как раз пригодились. Потому что провода вообще очень дорогие. Так вот, зачем я эти розетки пустил? Это для того, чтобы подключать вот этот сварочный аппарат или что-то мощное, чтобы проводка выдержала. Потому что, хреново знает, какая тут проводка по дефолту. Нам тут пришлось эти розетки менять. Потому что, вот смотрите, вот тут розетка была. Она вообще сгорела. Видите, копать, И пришлось менять тут розеточки. Поэтому не уверен в проводке. Поэтому мы пустили отдельные две линии и завели вот туда в коробку. Вот. Ну, собственно, основной раскал Гараж, говорю, почти 50 квадратов. Здесь будут проводиться всякие ремонты. Я буду строить, и сварочный аппарат. Буду строить различный транспорт самодельный для помойки. Главное, грузоподъемный, чтобы это и права, чтобы не нужны были. А то у меня прав нет. Также здесь будут проводиться стримы. Очень веселые, крутые. Всем советую. Подпишитесь обязательно на мой лайв-канал. Тоже в описании ссылочка будет. Вот, видос с помойки уже будет скоро, он в процессе, я тут болел, блин, у меня жена, вот, с больницы только сегодня вы, выписали ее с дочкой. Короче, подцепили ротавирус. не знаю, может я там что-то с помойки сожрал, у всех заразил, но надеюсь, что нет. А может вот на стриме сыр ел с помойки, может из-за него, хрен его знает, но я вроде даже не дрыстал. Ладно, ребятки, полечу домой. Ставьте лайк, если вам понравился этот гараж. Обустроился он реально за три дня. Гараж вообще получился бомба. И это все еще, ну, основное мы только сделали. Дальше уже в процессе будет гараж улучшаться, обустраиваться. И заходите на стримы, там уже все будете видеть. Ну, на стримах и видосах, короче, гараж вообще бомба. Это значит, что обурибаврить гараж. Все, всем пока и ставьте лайк перед выходом, ребятки. Лайба просто бомба и быть. О, да. Такие радуюсь вообще, капец.